Рад всех приветствовать. Тема сегодняшнего видео это что выбрать DEX или SEX. Я знаю, что многие новички, которые приходят на криптовалютный рынок, вообще не представляют, что вообще существуют какие-то децентрализованные биржи. Они знают биржу Binance, там заводится аккаунт, там начинается торговля и этим, собственно, ограничивается вообще все понимание и весь круг как бы бирж, который мы можем использовать и те возможности, которые на самом деле может предоставить криптовалюта. Теперь давайте посмотрим, все-таки поподробнее я расскажу, что они себя представляют, в чем отличие. Справа, которую видите, три централизованные биржи Bybit, Binance, KuCoin. Я по ним делал отдельные подробные видео и там подробно рассказывал, как с ними работать. А сегодня вот такой общий обзор сравнения децентрализованных и централизованных бирж. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, ссылочка под видео. Там я буду как раз давать и ссылки на все новые видео, вы, э, высказывать какие-то свои мнения, какие-то инвестиционные идеи и провожу обязательно ежедневный, еженедельный обзор для вас. Итак, давайте в первую очередь разберемся, какие бывают биржи. Два типа существуют биржи. Биржи централизованные, аббревиатура SEX и аббревиатура DEX, децентрализованные биржи. То есть это и та и другая биржа, она позволяет вам работать с криптовалютами и совершать некие обменные операции. То есть биржа это некое то место, где вы можете обменять свои одни монеты на другие. То есть, есть биржи, которые на фондовом рынке торгуются, там вы можете свои акции покупать, продавать. А здесь вы работаете с криптовалютами. Давайте разбираться. Основное отличие SEX от DEX. Sex это централизованная биржа. И основное отличие дальней биржи в том, что наличие есть посредник. В данном случае выступает посредник. Это биржа, которая заинтересована в том, что вы там регистрировались, что вы туда приносили свои деньги, что вы там торговали. Потому что они зарабатывают данная биржа с ваших комиссий, возможность продажи каких-то там вам торговых роботов, каких-то услуг. проводит там лаунчпады. Про это я тоже отдельно рассказывал. Она может брать ваши монеты, как бы замораживать вашу ликвидность и со всего с этого биржа с вас зарабатывать. То есть вот наличие посредника это основное отличие централизованных бирж. Основные примеры я уже про них рассказывал, отдельное видео делал, это Binance, к примеру, это может быть Bybit, это может быть Кукоин, Битфеникс, какие угодно биржи. Их огромное количество и в основном именно они на слуху у тех, кто приходит вот только-только на рынок и торгует именно на них. Но криптовалюта, для чего собственно она нужна, это как правило все-таки какая-то возможность анонимного использования, анонимного хранения своих средств. И здесь выступает другая противоположность, это Dex, децентрализованная биржа. Там нет посредника и вы при помощи смарт-контрактов, при помощи наличия ликвидности, которые на этой бирже а, приносятся, вы можете непосредственно обменивайтесь а, с конечным потребителем. И все операции в отличие от централизованных бирж, все операции сразу записываются в блокчейн и вы совершив обмен одной валюты на другую, сразу как бы становитесь ее владельцем. А вот на централизованных биржах, на Binance, абсолютно никто не знает, что вы свою монету купили и что у вас в вашем кошельке, точнее она находится вообще в кошельке биржи, что вы там купили биткоин. Пока вы свой биткоин не вывели в свой личный кошелек, вы на самом деле владельцем биткоина, который вы купили на бирже Binance, не являетесь. Основное это отличие вы должны для себя уяснить. Пока ваши деньги находятся на централизованной бирже, вы не являетесь владельцем тех монет, которые там приобрели. Все монеты на данной бирже находятся на едином адресе. И биржа просто ведет некий учет, а вот эту монетку столько купил Иванов, это купил Сидоров, Петров и так далее. А вот теперь давайте просто посмотрим примеры криптобирж. Зайдем на известный сайт Market Cap. CoinMarketCap сайт известный. Здесь вот есть все а, криптовалюты, здесь высвечиваются. И здесь есть наверху такая вкладочка Exchange, биржи. Здесь есть спотовый раздел, деривативы и DEX, децентрализованные биржи. Споты, деривативы, это фактически есть все централизованные биржи. Вот мы видим здесь крупнейший там Binance. А, мы смотрим, а, перейдем там на деривативные биржи. И посмотрим, здесь вот, кстати, видите, за эти 20 часа больше оборот на бирже Кракен произошел, чем на Бинансе. Что-то там интересное происходило, даже не знаю. Оборот смотрите, насколько превысил, с чем связано, непонятно. И вот здесь я сделал децентрализованной биржи. Давайте теперь посмотрим приблизительно, а какой же объем. И здесь самая крупная биржа Uniswap. Оборот за сутки составил 3 миллиарда долларов. Деривативную биржу самая крупная ну, фантастически другая цифра, 790, и добавить сюда нужно еще спотовую секцию. А, все равно а, Binance 30 а, миллиардов, намного выше. Но, кстати, вот если мы возьмем там, а, десятую, там уже десятую строчку, то есть вот да, 8, а, 5 бирж превышает по обороту на споте, а вот тут уже 3 миллиарда, то есть уже здесь сравнимо с самой крупной децентрализованной биржей Uniswap. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Вот у меня здесь есть открытая биржа, к примеру, Bybit. Все выглядит вот приблизительно так, как похоже и на фондовом рынке. У вас здесь есть стакан некий котировок, у вас здесь есть график, есть торговые пары. Вы можете вот это спотовые секции, можете перейти на деривативы там торговать. Там различные вот бессрочные контракты присутствуют. Тут более-менее все понятно и похоже, как с обычным обычными фондовыми биржами. Поэтому сюда, приходя, трейдер, конечно, чувствует себя, как у себя в тарелке. Давайте зайдем на там Uniswap или давайте попробуем панкейк, вот, такая. Интересная биржа. Здесь вот есть ссылочка. На нее заходим. И здесь принцип работы совершенно другой. Вот мы называем Trade. Торговать. Ну да, здесь вот тоже есть торговые пары, есть тоже похожий график, пожалуйста, он есть. Но здесь нет стакана. Здесь, вот, как правило, нет таких возможностей проводить какой-то более подробный технический анализ. И вот самый плюс, в чем этих бирж. Здесь вот справа есть Connect Wallet. То есть вы здесь подключаете непосредственно свой кошелек, в котором есть те монеты, которые вы хотите обменять или купить. И вы можете совершить транзакцию а вот на данной бирже эта транзакция будет записана непосредственно сразу в блокчейн и вы непосредственно сразу получите в свой кошелек свои монеты можно даже использовать там и кошельки которые аппаратные вы получаете сразу после обмена монеты на свой кошелек можете этот кошелечек выдернуть из компьютера из интернета отключить и все вы становитесь полноценным владельцем тех монет которые вы только что здесь приобрели на бирже, к сожалению, этого нет, потому что э, любая биржа, вот Binance, а многие, я думаю, покупали там, например, вот монета Луна, э, по дешевке затаривались, а сегодня Binance сказал, все, вывод прекращен, и фактически вы всех монет лишились, у вас их нету, этих монет. Вы их не можете ни вывести с биржи, ни продать, ничего с ними сделать не можете. Все, биржа распоряжается и владеет данными монетами, у вас их, э, -э, несмотря на то, что вы их купили, фактически у вас их нет. Теперь давайте еще раз подведем плюсы и минусы каждой из бирж. Каждый из бирж. Вот возьмем централизованные и посмотрим плюсы. Плюсы – это возможность работать напрямую с фиатными валютами. То есть, ну, если у нас сейчас отключен пока swift перевод то карточки там из России, скажем, не принимаются. Но, в принципе, если карточка у вас работает, вот возможность такая есть. Вы берете банковскую карту, непосредственно с банковской картой переводите на биржу свои фиатные деньги, свои средства. А следующий плюс – это, конечно, более продвинутый функционал и, конечно, проще работать и именно для новичков, которые только-только пришли. Конечно, эта биржа больше для них подойдет, все там проще, все понятнее, все очевидно. И ну, вот пока на текущий момент более высокая ликвидность все-таки на крупных централизованных биржах, но, как видите, постепенно это все меняется. И вот видите, последние мы сейчас сравниваем, всего лишь 5 бирж по спотовому обороту превышает там, объем торговли на децентрализованной бирже. То есть уже постепенно многие переходят работы именно туда и там, и я думаю, что интерфейс тоже будет постепенно более продвинутый, что-то будет для них дописываться, докручиваться, чтобы это все более красиво выглядело и было проще работать. Возможность работы с плечами, с деривативами напрямую там нет. То есть это именно возможность работы подразумевается под централизованным биржами. Там есть вот эти деривативы, фьючерсы, все очень похоже, как и на фондовых секциях, на других биржах из минусов а вы получаете реальную валюту только когда выводите на свой кошелек пока вы торгуете на бирже все что вы там купили продали заработали это все не ваша биржа там закрылась биржа обанкротилась такие случаи тоже были а вы все фактически здесь доверяете централизованной бирже все и вы никогда своих денег не увидите они не у вас кошельки они в кошельке на бирже а биржа лист гарантирует что когда вы захотите она вам наверное выведет это все вот. Следующий из минусов – это наличие верификации. То есть вы, как правило, чтобы туда завести на биржу деньги, как-то и провести, если вы там при помощи фиата заводите, в любом случае вы регистрируетесь. Но единственная возможность, вот есть биржи, которые не требуют верификации, когда вы можете туда заводить, например, Кукоин, можно заводить из своих кошельков, заводите на биржу, там торгуйте, но опять же, пока вы туда завели свои активы, они а, находятся на кошельке биржи и вы к ним никакого фактически доступа не имеете. Если биржа закроется, вы деньги теряете раз и навсегда. Вот, но наличие верификации – это ну, все-таки из минусов, потому что именно криптовалюта – это анонимность, это возможность самостоятельно управлять своими деньгами. Риск взлома все-таки платформы увеличивается, хотя сейчас вот крупнейшие платформы, там Bybit, Binance, конечно, там огромное значение уделяется внимание именно защите от взломов, но этот риск все-таки есть. А на децентрализованных биржах вы обменяли, у вас деньги сразу в кошельке находятся. Все под контролем, все у вас. Если вы свой э, приватный ключ никуда не будете отдавать, нигде, не будете никуда отправлять и доступ к, не давать компьютеру, где находится приватный ключ, все у вас будет хорошо. И из минусов, конечно, это возможность блокировки вашего аккаунта, что мы уже видели в последнее время. Это просто массовый характер приобретает в отношении российских пользователей. Теперь берем децентрализованную биржу. Сразу плюсом, Да, это действительно полная анонимность при работе. Вы подключаете там свой кошелек на прямой бирже и непосредственно сразу обменяете свои криптомонеты. Вы покупаете реальные криптомонеты и они сразу реально попадают в ваш личный кошелек и находятся под вашим контролем. Здесь никакой, никакой нет третьей стороны, никакого нет посредника. Большой выбор монет. То есть на бирже только вы используете то, что там а, залистили. И я так понимаю, что и стоит денег залистить какие-то монеты. И есть биржи небольшие, где монет мало. Есть биржи, конечно, где много монет. Но здесь, поскольку вы а, а, при помощи смарт-контрактов взаимодействуете непосредственно с другими участниками, то а, вы можете обменять любые монеты, которые есть у других у участников данной биржи. А, в той сети, которой, а, в которой, собственно, а, это монеты выпущены. И здесь, это, конечно, огромный плюс, тебя не могут заблокировать, поскольку здесь вы фактически никаких данных не даете для того, чтобы зарегистрироваться на децентрализованной бирже. Ну, есть, конечно, здесь и минусы. Все-таки эти биржи более сложно здесь разобраться для новичка. А на централизованных все понятно и более там, мощная техподдержка. И там вопросы можете задать, вам ответят. И все похоже и понятно. Здесь немножко все по-другому. И здесь, конечно, риск потери приватного ключа, потому что вы все покупаете там непосредственно в свои кошельки, отправляете. Если на бирже, там можно аккаунт восстановить и все у вас найдется. Аккаунт известно, к какому там почте привязан, там, к вашему документам опять же привязан, если вы верификацию проходили. А здесь вы сами отвечаете за свои ключи. Ну, это как бы и плюс, это на самом деле и минус. А здесь нет возможности работы с фиатными валютами, вы здесь работаете непосредственно с криптовалютами в криптовалютном мире. И, конечно, ниже будет скорость транзакций, потому что на централизованных биржах фактически никаких перемещений из кошелька в кошелек валют не приходит. Просто биржа там делает у себя небольшую пометочку, вот эта монета теперь принадлежит не Сидорову, а Иванову. Все, конечно, здесь не ограничена скорость транзакций, а здесь может быть ограничена скорость транзакций именно непосредственно блокчейном, в котором вы совершаете сделку. Поскольку да, вот биткоин там совершает раз в 10 минут у него транзакция идет и соответственно через 10 минут вы получите подтверждение, когда эта транзакция будет записана в блокчейн, тогда вы станете полноценным реальным хозяином купленных криптомонет. Спасибо всем за внимание. Все, что я хотел вот кратко рассказать, чтобы вы представляли, что есть такая возможность торговать не только на Бинансе, а есть такая огромная э, область децентрализованных бирж, где тоже можно совершать операции анонимно и получать непосредственно монеты на свои кошельки и уже быть полноценным владельцем. Ставьте лайки, кому видео понравилось. Спасибо всем за внимание. До встречи.